Здравствуйте, с вами Игриден, и в этом видео я решил провести эксперимент и собрать всех игроков, у которых имя или фамилия начинаются на букву Б. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Итак, друзья, для того, чтобы провести эксперимент, надо зайти в игру и потом в трансферы. Здесь, как вы знаете, очень много игроков, но я буду искать сомнений Би. И первым мне попадается Леонардо Бануччи. Покупая этого игрока. Следующий мне попадается Бруно Сориано, у которого имя начинается на букву Би. Продолжаю дальше поиски таких игроков. Покупаю игрока была Зудзак. Дальше покупаю Бартоа Березунску. Он стоит всего 700 монет. Еще здесь нашел игрока Бен ben Ведсон. Также беру его в свою команду. Следующий, кто мне попался, это Вил Букли. Всего задали 185 монет и покупаю Вич на браузера. Также здесь я еще нашел француза Михаила Лабекина. Еще один француз Стефани Балголкин. Я хотел еще купить футболиста, но больше с фамилией Б нету. Так, теперь переходим к управлению командой. Будем делать замены игроков. На поле выпускаю всех футболистов с фамилией Би. Ну или именем. Сейчас быстро проведу замены и вернусь к вам. Итак, друзья, давайте запустим матч и посмотрим на наш состав. Вот наша команда практически вся с фамилией Би. Собрать у этой команды было очень непросто. Много игроков, которые просто недоступны. В конце видео вы увидите моменты самой игры. Ну, а на этом все, друзья, кому понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей. Всем удачи и всем пока.